Здравствуйте всем, дорогие жители нашему прекрасному району совхоза именно Ленин. Меня зовут Акмал Кадри. Работаю в нашем фитнес-клубе Любви и фитнес. Мы здесь привыкли, что мы живем как одна большая семья. И случилось не очень приятному случае с один из нашими член семья Константин. Он наша коллег, наша друг, и на нашей семья в совхозе. Вы все его прекрасно знаете. Обращаюсь к вам, нужно вашему помощь. Если мы на данный момент не успеем его спасать, можно зайти к последний этап этого заболевания. И как вы увидите, как это выглядит, или название написано на эпикриз, читайте, и Google вам объясняет, что такое. Финансовый материал – это 15 дней на реабилитационный центр, 15 дней стоит почти 15 тысяч евро. Но, к сожалению, они попросили на курсе евро поднимать и спускать это. Другой вопрос не к нам. Второй помощь от вас нужно собираться в курсе информации и знакомых, чтобы найти специалист. Это инфекциолог, который занимается серьезно инфекцией, серьезно хирургическим врачей, которые занимаются легкой третий невролог четвертый реабилитолог но это не самое сложно. первые три значительных врачей которые самое сложное найти именно специалистов на высокий уровень потому что нашему Константину у него очень тяжело вы увидите на видео и дальнейшем пост который вы увидите как ему это тяжело я думаю каждый из нас Понимаете, что мы все люди, будут Богом и можно случиться у каждому сложно случиться. Для этого мы есть люди, чтобы руки в руки и поддержали наша шлин семья. Я очень верю, что есть добрые люди, хорошие, как вы, которые именно вы, которые смотрите сейчас на этот видео. Случайно ничего не бывает. Вы не случайно смотрели на этот видео. Я уверен, что Бог вас выбрал, чтобы видеть этот видео, потому что Он узнает, что внутри вас добрая душа. Добрые люди, помогите нас. Вы с нами, мы с вами команда. Один за всех и все за одного.